Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня 12 апреля 2022 года, город Санкт-Петербург. Я Кобзев Виктор Анатольевич. Получил, получил груз с Алтая от э, Алексея Кустинова. Груз э, весом 74 килограмма, 74 килограмма меда. Сейчас... Я буду его дегустировать. Заказал без демонстрации, доверился. Такие люди как Алексей обманывать Обмануть не могут. Сказали, что сами едят его семья. Сейчас проверим, что это за чудный мертв. Консистенция очень плотная, мед высококачественный, настоящего золота. Наше трудное, непростое время. Всем рекомендую сделать запасы. Цена очень и очень выгодная. Спасибо.